Дузья на Западе собирают, коллекционируют, чинят, дарят друг другу. Не так давно у нас новое событие, в моей коллекции еще попал один инструмент. Мужчина из Москвы, которому переписывались три года назад, он был восташова, хочет привезти туда коллекцию свою инструментов. Он сам занимается, он плотник, занимается деревом, и он мне просто подарил физгармонию. Ему знакомая вас всем рассказываю, ему знакомая кинула ссылку, продается инструмент, он купил, и сразу же унес всю моему мастеру. Сейчас он мастерской, он будет сделан. Это немец, очень старый, позапрошлого века, причем тоже с очень интересной историей. Может быть, когда-нибудь вы еще приедете увидите новые инструменты моей коллекции. Ну, а что же современного можно сыграть на физгармонии? В общем-то, все, что хочется. И еще один такой интересный факт. Фирма по производству физгармоний в Японии, Ямаха, очень известная фирма, первоначально производила одни из лучших физгармоний. И уже на базе ее инструментов были сделаны первые синтезаторы. А поначалу физгармонии превратились в органолы. То есть после Второй мировой войны все началось. Первый, извиняюсь, мировой войны, все начало меняться. Появились другие интересы, другие инструменты. И вот физгармонию вставили в деревянный профиль. Он начал вертеться. Нужно было качать педали. Потом постепенно вставили электрическое устройство. Назвали этот инструмент органолом. Это был маленький ящичек на четырех ножках. Модный тогда формы. И душа ушла из этого инструмента мы постепенно исчезли наших из изданиях. Так вот, сейчас я вам сыграю абсолютно современное произведение. Все мы знаем и любим его как песню. Это не совсем так. Давайте послушаем, а потом я вам расскажу эту историю. Века. И была она названа консона и стояла под именем Франческо Демила. Выпустил этот диск, наш ленинградский люднистый гитарист Владимир Валинов. Практически весь диск был составлен из его собственной музыки. Он учил детей в он даже не получил полного музыкального образования. И чтобы дети быстрее осваивали любимый инструмент, гитару, он начал писать короткие мелодии под авторством композиторов старины, кто же бы стал искать Франческо де Милана, 14 век, что он там написал. Да? И чудесная Аба Мария Качини, тоже мелодия Владимира Но, к сожалению, этой пластинки он не увидел выпуска и не услышал. Он скачался в 1972 году. И вот однажды в мастерской художника Акселиота собрались друзья. И один из них. Поэт Анри глядя, как его вдруг расписывает голубое небо, мурлыкал вот эту чудесную концовну и вдруг услышал слова «Над небом концов есть голубое И так родилось стихотворение «Рай», и пошло оно в народ. Эту мелодию, эти слова пели, напевали многие. Музыканты, известные, неизвестные, многие рок-группы в том числе. И вот Гребенщиков немножко изменил слова. То ли плохо услышал, то ли это специально сделал из каких-то идеологических соображений. Изменил мелодию, включил свой репертуар, а потом и в чудесный фильм «Соловьёва Асса». И вот так песня ушла в народ, мы ее знаем и любим. Так вот, возвращаясь к диску лютневой музыки старинной, Единственное произведение, которое было на этом английском, «Толеть зеленая рукава», было подлинное. Это старинная английская мелодия неизвестного автора. И сейчас я вам сыграю на еще одном инструменте. Инструмент называется «Орган-портатив». Это реплика инструмента XIV века. Как раз подобный был очень распространен, но этот маленький органчик портативный, то есть переносной никогда не участвовал в церковной службе. Он был самым маленьким из средневековых органов и служил для того, чтобы развлекать народ на улице, где-то на ужайке, на празднике. Никогда не был сольным инструментом, звучав в составе других инструментов старинных, в то время современных, орнаментировал или украшал партию сольного инструмента или солистого користа. И главное не забыть, что надо качать меха, который вынесен снаружи. Когда музыкант открывает, нажимает клавишу, открывается отверстие, и звук идет к одной из клеточки Сейчас мы с вами послушаем Леди Зеленая рукава на инструменте орган фортепиано.